Друзья, команда проекта Мой формат» шлет вам солнечный привет из Краснодарского края. Я Андрей. А я Алиса. Мы продолжаем путешествие вместе с Русским географическим обществом. Нас ждут незабываемые впечатления. Поехали! Поехали! Наш путь лежит в заповедник Утриж. Он находится на территории полуострова Абраав, недалеко от Анапы. По пути мы решили заехать в поселок с необычным названием Субсех. Представляете? В интернете мы увидели, что здесь находится центр реабилитации черепах. Надо обязательно посмотреть, что там. Оказалось, что центр реабилитации расположен в саду частного дома. Со всей страны сюда присылают черепах, которые пострадали от человека. Бестеприимная хозяйка показала нам жизнь своих маленьких питомцев. Летом они активны, зимой попадают в пячку. Эти две черепашки рождены в домашних условиях. Только эта черепашка жила у хороших хозяев, а эта черепашка жила в контактном зоопарке. Разницу вы можете увидеть сами. Видите, у природника кольца есть широкие, узенькие. Это в зависимости от годов. Какие-то года были более засушливы, было меньше корма. А у террариумника, у него видно, что жизнь была одинаковая. Да, Все колечки у них одинаковые идут. Цвет. Вот это лампа. Вот это живое солнышко. Есть в центре и черепахи, которые оказались вне своей зоны обитания. Здесь они живут, растут и даже приносят потомство. После реабилитации черепах выпускают на природу в местах их обитания. Здесь находится 20 маленьких черепашат. 7 из них вылупились здесь, остальные принесли сюда туристы. Эти два черепашонка вылупились из одного яйца. В природе бы они не выжили. Наша задача вот эту черепашку сейчас приучить жить как природник, отучить от мягких овощей и фруктов. Затем ее надо научить прикапываться. А мы надеемся увидеть эти замечательные создания в условиях дикой природы. Утриш называют легендой Черноморского побережья Краснодарского края. Почти 9 гектаров уникальных лесов и почти 800 гектаров акватории этого незабываемого уголка природа охраняется государством. В переводе с адыгейского языка слово «утриш» означает «обвал». В давние времена здесь довольно часто случались сильные землетрясения. И во время одного из таких землетрясений образовался Ополдин. Он стал самым большим на Черноморском побережье. Поэтому его и назвали «Большой Утриш». А нам предстоит подняться в горы. Пойдем. Здравствуйте. Добро пожаловать, в заповедник Утриш. Здравствуйте. Почему эта территория называется заповедной? Мы находимся в регионе Северное Причерноморье, и Утриш это единственный в этих краях участок типичных восточно-средиземноморских ландшафтов. То есть мы находимся в России, а природа такая же, как в Греции, Италии и Португалии. Да еще разнообразнее. В заповеднике Утриш произрастает более тысячи сосудистых растений. Это травы, деревья и кустарники. Заповедники заповеднике немало звериных троп, но туристов водят только по специальным маршрутам. Это скумпия кожевенная. В времена из всех частей этого растения добывали краску для одежды и обуви из кожи. Мы с Андреем не устаем удивляться тем редким и удивительным растениям, которые встречаются у нас на пути. Смотрите, это вяз пробковый. В природе встречается, ну, очень редко. Он провесник мамонтов. Среди этих красивых растений есть и ядовитые. Будь осторожен. О, смотри, держи дерево. М -м -м. Оно вполне безобидно на вид, но попав в его заросли, можно остаться там навсегда. Черепаха Никольского занесена в Международный Красный Список и Красную Книгу России. Этих милых созданий осталось очень мало. Пятая часть. Всей популяцией этих черепах обитают в заповеднике Утриш. Животное это реликтовое, она ровесница динозавров. Мы пришли в рощу белого граба. Эти деревья растут в природе очень медленно и живут до 300 лет. Древесина граба очень ценная, она очень прочная. Еще ее называют белым буком. Англичане называют граб железным деревом. Из него делают музыкальные инструменты и дорогой паркет. Хорошо, что в этом заповеднике грабов ничего не угрожает. Наш путь проходит через можжевелого фисташковую рощу. От сладкого, необычного запаха у меня кружится голова. Один гектар этого леса выделяет порядка 30 килограммов веществ, уничтожающих любые микробы. Можжевельник бывает маленький. А еще это дерево называют арча. Поэтичное название, правда? А это можжевельник вонючий. Странно, совсем не пахнет. О, это сумок дубильный, из него делают специи. Ах, как сладко. На Утрише много реликтовых, то есть древних растений. Это фисташка туполистная. А еще ее называют дерево айсберг. Ее корни распространяются на 30-40 метров. И за сезон выкачивает несколько тонн воды. Здесь могут выжить те обитатели, которые приспособились жить в период долгой отсутствия влаги, то есть засухоустойчивые. Это Утришский разлом. Его еще называют каньоном. А местные влюбленные называют его ущельем Шороха» — Необычное место. Говорят, что к этой скале был прикован Прометей из древнегреческих мифов. Удар молнии зевса расколол прибрежные скалы и приковал к образовавшемуся уступу мятежного титана. Это тот самый, который подарил людям огонь? Это же миф. Современные ученые не подтверждают его. Скалы напоминают слоёный пирог, так слоями за миллионы лет формировалась поверхность земли. Гора также имеет два названия – Мегрикар, что в переводе означает «медовый камень», и «перерваная» из-за того, что ее склон похоже, как обрубили. Здесь проживает самое быстрое существо на планете Земля – это сокол Сапсан. Его скорость в пикеющем полете достигает 320 км в час. Изделия из прочной древесины, можжевельника, пользуются спросом. Поэтому это дерево нещадно вырубали в прошлом веке. Но восстанавливаются можжевеловые рощи очень медленно и растут долго. Кстати, в заповеднике Утриш много старых деревьев. Например, этому дереву почти 300 лет. Друзья, хотел вам сказать, не покупайте безделушки из можжевельника, не поддерживайте вырубку этих прекрасных деревьев. Пусть можжевеловые рощи растут и дальше. К водопаду путь не близкий, поэтому мы решили добраться до него на этом замечательном капеле. Заповедник Утриш продолжается и под водой, под бирюзовой морской гладью скрытый повторимый подводный мир. В акватории растут более двухсот видов водорослей. Это и есть водопад Жемчужный. Его склоны поросли удивительной зеленью. К сожалению, сейчас жарко и воды в нем немного, но в обычное время она падает с высоты около 5 метров. За водопадом Земчужной проходит граница заповедника Утриш. К той территории, которая находится в открытом доступе, тоже нужно относиться бережно. Утриш – это дом для многих животных и растений, которым неведомы человеческие границы. Пусть он по-прежнему остается уникальным уголком природы, который которой хочется вернуться. Путешествуйте по России и каждый день будет приносить вам новые открытия – Пока-пока!